Дорогие okay, друзья, здравствуйте! С вами Наталья Пугачева. И сегодня мы с вами поговорим про деньги. Не просто про деньги в вашей астрологической карте Бадзи, а мы поговорим в какой профессии вы сможете зарабатывать больше. Да? То есть, чем надо заниматься, для того, чтобы вы богатели и финансы к вам приходили побольше и конечно же полегче чтобы сил можно нужно было тратить меньше а результатов было больше это самые любимые вопросы на консультациях э, за много лет которые я веду консультации я обратил внимание что конечно ну практически нет такой консультации где бы этот вопрос обходился и даже если человек не про себя ну, ну спросит например про мужа или про своего там сына чем бы лучше заниматься человеку чтобы он еще больше мог зарабатывать и мог себя реализовать как человек как специалист и не просто реализовать, а чтобы человеку нравилось, чтобы он хотел работать, чтобы он с удовольствием шел на работу. Но согласитесь, вот нет ничего хуже, да, когда а, работа рутинная и ты, она тебе в тягость, ты ходишь ежедневно, мучаешь, мучаешься, ненавидишь себя и весь белый свет, ждешь, просто мечтаешь об отпуске, а, из которого возможно только что вышел. И Да еще, если это и плохо оплачивается, то это вообще тяжко. Итак, конечно, каждый человек хочет, особенно если он еще не нашел это, это дело, дело, которое бы приносило ему тот доход, который бы он хотел, и приносило бы радость, конечно, приходя к астрологу, или просто, например, там, консультируясь со своей подругой астрологом, ну, каждый человек про, такое, конечно, про такой момент спрашивает. И вот мы с вами поговорим сегодня, как же это увидеть. То есть в сеть очень, очень часто все задают вопросы, куда мне нужно идти работать, или чем мне нужно заниматься, или, знаете, какие-то варианты вопросов. А вот мне вот этим заняться или вот этим? Где я себя буду лучше чувствовать? Где будет доход лучше? Конечно, для того, чтобы точно ответить, понятно, что мы учимся для того, чтобы у нас было много знаний, чтобы мы с вами могли определить, к ну допустим, какой-то конкретный промежуток времени. Может быть, человеку лучше заниматься этим или вот этим. Но есть и общие тенденции. Тенденции, которые можно увидеть в карте. Более того, тенденции, которые человек может увидеть, ну, даже начинающий астролог, и может дать точный совет, и может точно подсказать человеку, куда ему идти и где он будет себя хорошо реализовывать. Надо сказать, что это, конечно, как правило, совокупность нескольких факторов. То есть мы, конечно, смотрим по нескольким факторам. Но основное, на что мы смотрим, это благоприятный элемент. Благоприятный элементы в карте. Вообще есть несколько подходов. Но обычно это вот такое сочетание, которое хорошо бы заниматься тем, что тебе уже благоприятно. Как правило, это, это элементы, которые и так гармонизируют карту. Да? Например, карта очень холодная, и э, хотелось бы немножко добавить огонька. Да? То есть мы уже понимаем, что огонь бы нам нужен был. Да? Хорошо бы заниматься чем-то из стихии огня. И, ну или наоборот да очень огненная жаркая карта и хотелось бы чтобы ну что-то такое немножко ее как-то балансировала гармонизировала то есть нам бы хотелось туда побольше например немножко воды добавить или какого-то прохлады скажем так так вот мы с вами должны смотреть по любой системе вот как вы учились где-то я понимаю что это видео могут смотреть люди которые учились в разных школах есть разные подходы и так по любой системе по которой вы знаете как можно определить хороший элемент для вашей карты вот уже можно по этому элементу просто посмотреть, я вам дам приблизительные примеры, на какие профессии можно ориентироваться, если вы, вы бы хотели профессию в одном или в другом элементе. Второй подход, который мне очень нравится, он такой более конкретный, это мы смотрим на земную ветвь месяца. Земная ветвь месяце, мы смотрим, что там стоит у нас. И месяц у нас отвечает за карьеру. И мы отталкиваемся от месяца. То есть опять же мы можем посмотреть, какой элемент стоит из наших с вами пяти элементов огня, земли, металла, воды и дерева. Либо мы можем посмотреть, какое стоит божество. Сейчас я на этом остановлюсь поподробнее. Сразу еще, еще подскажу, что есть еще один интересный вариант. Это вариант посмотреть в 12 дворцов судьбы. И в 12 дворцах судьбы у нас, как правило, тоже много подсказок, куда нужно идти. И вот совокупность всех элементов, мы с вами берем все элементы, мы начинаем анализировать, и мы выбираем те профессии, как правило, это не одно направление, а несколько направлений. Куда, вот, куда бы человеку хотелось, человек сам выбирает из этих направлений, куда пойти. Итак, давайте сейчас поговорим про божества. Помните, я говорил что мы смотрим земной ветвь месяц и смотрим, что там за божество стоит. Если это божество еще для нас является не просто а, земной ветви в месяце, а если оно еще и полезное, то ну, это точно нужно уже идти в эту профессию. Итак, давайте про божества. Если выбирая профессию мы с вами смотрим там, на божество братства либо грабители богатства да, то это указание на то что человек должен работать обязательно в коллективе иметь обширный круг общения если божество самовыражения или дух наслаждения а, и вызов власти да, то подойдут творческие профессии чтобы человек мог себя показывать да? но ну, самовыражение стоит да то есть надо себя показывать какие творческие профессии связаны с переживанием с новаторством каким-то креативным подходом к делу если стоит божество богатства то это могут быть финансы экономические специальности бухгалтерия но божество богатство это не только деньги Здесь подойдут э, любые профессии, связанные с какими-то ремеслами. То есть человек может делать что-то своими руками. И, либо при, найти применение вот своим каким-то умением. А вот э, божество-власть – это уже административные, силовые структуры. Э, то, где человек э, не боится принимать какие-то ответственные решения, брать на себя ответственность за их выполнение. Также сюда относятся и спортивные профессии, и профессии, связанные с риском. Печать. Если стоит печать, то человек умеет донести информацию до других. Из таких людей получаются хорошие преподаватели, исследователи, деятели науки и культуры. Итак, если в месяце рождения стоит благоприятный элемент, тем более, если он находится... Ну, здесь Опять же, разные школы расходятся. Кто-то говорит, хорошо, если он стоит в земных ветвях. Кто-то говорит, что хорошо, если в небесных стволах. Я предлагаю посмотреть и на один, и на второй элемент. Можно и на то, и на то посмотреть. Да? А, то вот нужно смотреть то, что стоит вместе. Я начинаю всегда с земной ветви все-таки. И мы уже будем подбирать по этому элементу. А, что у нас что мы на что мы еще смотрим да? как я уже сказала мы смотрим с вами на благоприятность неблагоприятность элемента и мы подбираем себе либо благоприятный элемент либо опять же тот элемент который у нас стоит с вами в месяце и исходя из из тех профессий которые подходят под по ту или другую категорию можно же опять опять же дать человеку рекомендацию человек сам будет выбирать сейчас я это очень большие списки обычно мы с вами когда вы приходите на курсы по богатству, мы разбираем берем примеры показываю как это делается ну и здесь вам сейчас в этом открытом видео дам Примеры, вы будете уже понимать, в какую сторону работает какая энергия и куда нужно смотреть. Здесь даже сам, самому можно додумать. Итак, если вы видите дерево, что-то будет, естественно, все связанное с деревом. Да? лесозаготовки, изделия, изделия из древесины это может быть и мебель, и резьба по дереву то есть столяры, плотники, резчики, скульпторы по дереву все будет сюда относиться это может быть текстиль, текстильная промышленность одежда, это может быть дизайн модной одежды работа с натуральным мехом, кожей, шелком, шерстью это может быть бумага, канцелярские товары какие-то любое бумажное производство издательства, библиотеки, книги, газеты, журналы, рисование, сюда же будет относиться литература, искусство, культура, писатели, поэты, письменные какие-то переводы, творческие профессии, связанные с каким-то созданием вот таких определенных продуктов, конечно же растеневодство, питомники, растения, агрономы, ландшафтные дизайнеры, все, все будет Относиться все будет к дереву. Есть еще ряд профессий, как я уже сказала. но я вам пока вот здесь так даю только некоторую часть э, такого общего материала. А, итак, профессия огонь. Что будет относиться? Если мы выбираем профессию из огня, это приготовление еды, теплая пища пекарни, камины, отопление, свет, электричество, кабель, энергетика, солнечная энергия, заправки, бензин, нефть, газ, топливо, масло, какое-то горение, плавление, химия, химическая промышленность, производство пластмассы, производство синтетических изделий, фотография, оптика, стекло. А, автальмонал э, ой сюда же будут сва, сварка фейерверки взрывчатка производство пороха а, праздники развлечения декорации игрушки клоуны телевидение реклама шоу-бизнес танцы и так далее так далее так далее все будет огонь земля ну земля у нас серьезная да, стихия и здесь уже не до праздников здесь хранение какой-нибудь складской бизнес, нотариусы, страхования, ломбарды, антиквары все будет относиться к Земле. Профессии, которые имеют дело с секретами, профессии распространенная профессия, бухгалтера да, работа с кадрами, любая рутинная сидячая работа это земля. Ну и, конечно, напрямую, камень, гончарная. Дело в фабрики, керамики, фарфора, фаянса, добычи драгоценных камней, ювелирное дело с камнями, кирпичи, строительные строительство из камня, э, скульптуры из камня э, будет относиться к земле. ну Понятно, что добыча полезных ископаемых, то есть шахтеры, геологи, археологи, геотезисты, это все земля. Продажа земли, топография тоже земля. Ну, это часть профессии земли, если мы с вами переходим к металлу, естественно, сначала начнем с ювелирных украшений из металла, производства и продажа ювелирных украшений. Ну и вообще все, что связано с металлом. Металлические скульптуры, изготовление металлических кованых изделий, промышленные технологии, металлообрабатывающая промышленность, машиностроение, металлопрокат. Тяжелая промышленность, а, столевар, например, кровельщик, трубопроводчик, автомобили, автосервисы, это все к металлу, инструменты, любые, в том числе и медицинские, будут, будут подходить вот к разделу металл, да, к стихии металл, магазины компьютерного оборудования, в смысле вот компьютерное железо, а, Часы. Кстати, боевое искусство, тоже будет боевое искусство относиться к металлу. эта часть про металл была. И немножко расскажу про воду. Какие же профессии относятся к воде? К воде относятся, конечно, независимые профессии, также как вода, да, ее сложно структурировать. Вот. К воде относятся предпринимательская деятельность, торговля, купля-продажа, спекуляция, профессии со сменным видом деятельности все отрасли связанные с водой рыболовством также морской флот моряки водолазы океанологи все что связано с кораблями морем океаном реками озерами все будет относиться к воде к воде относятся сетевой маркетинг денежные потоки торговые потоки плавание, водные виды спорта, бассейны, фонтаны, катки, даже катание на коньках, туризм, путешествия, гиды, передвижения, курьеры, водители, водители-дальнобойщики, логистика, транспорт, вот эти любые передвижения, это все будет относиться к воде. Ну, как, как я уже сказала, я вам такую небольшую часть дала из каждого из каждой стихии. И вот мы же с вами можем соединить. Да? То есть мы с вами можем соединить, уже посмотреть, к какому божеству, например, вы берете земную вет по месяцу, к какому божеству относится и какой стихии. И вот уже на пересечении этих знаний вы на пересечении этих значений вы можете выбирать анализировать какие профессии подходят человеку какие профессии будут гармонизировать вашу карту или карту допустим клиента которого вы консультируетесь так что возьмите прямо сейчас, посмотрите свою карту, проанализируйте свою карту и может быть сейчас уже вы подумаете о том, что вам нужна новая профессия. Если вы помните, я еще говорила еще про один интересный факт, на который мы, профессиональные психологи, астрологи обращаем обязательное внимание, это 12 дворцов судьбы в 12 дворцах судьбы тоже очень много информации то есть после того как мы с вами проанализировали а, вот этих м, два момента по божествам и по элементам дальше можно посмотреть еще если вы умеете смотреть 12 дворцов судьбы то можно посмотреть 12 дворцов судьбы а, из которых мы можем тоже с вами получить достаточно много интересной и полезной информации в дворцах судьбы интересно вот определяется сфера деятельности тут стоит искать не только полезный дворец но и рассматривать символические звезды во дворцах например если если полезен дворец друзей то человеку понятно что будет Полезно работать в коллективе с партнерами. Если дворец движения, то работа должна быть связана с командировками или частыми какими-то передвижениями. А вообще, такой вот открою самый важный, наверное, секрет. Конечно, мы ищем звезду вознаграждения 10 небесных столпов. Вот в каком дворце она сидит. Там, там и прячутся ваши деньги. Именно в этой сфере и будете больше всего зарабатывать. Поэтому, поэтому, кто умеет работать с дворцами, с символическими звездами, можете сейчас уже найти и подумать, как применить этот дворец в своей жизни и разбогатеть. Ну, а всех, всех остальных кто еще не умеет работать своей картой или хотел бы побольше получить знаний я конечно же приглашаю на наши и открытые мастер-классы я приглашаю на свой на свое на обучение на свои фундаментальные курсы приглашаю на курсы по богатству так что ждем вас с вами была пугачева наталья на сегодня все и до новых встреч